приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о лунных узлах 5 мая лунные узлы перешли на новую ось близнецы стрелец и в этом видео мы с вами обсудим на кого больше всего повлияет этот транзит и Вообще, какая специфика влияния лунных узлов на каждого из нас? Итак, прежде всего хочу сказать, что лунные узлы — это не планеты, это фиктивные точки, которые просчитаны математически. И они совершают полный цикл по всем знакам Зодиака за 18,5 лет. Таким образом, в каждом отдельном знаке на оси определенной они находятся 18 месяцев. Это достаточно длительный транзит, и поэтому он имеет сильное влияние и способен формировать новый важный опыт в жизни определенных людей. И конкретно этот транзит в знаках Стрелец и Близнецы будет влиять именно на тех людей, у кого в этих знаках есть любые планеты. Узлы всегда движутся против часовой стрелки, поэтому в норме они ретроградны. Но бывают несколько дней в месяц, когда они директны, то есть движутся в том же направлении, что и все планеты. Если вы обнаружили, что у вас именно такие узлы, это значит, что у вас особенный подход к личной реализации в жизни, и ваш путь в два раза длиннее, чем у всех остальных людей вы больше времени будете уделять своему южному узлу. И сперва ваша реализация лично произойдет по южному узлу. И только тогда уже в очень зрелом возрасте вы начнете реализовать себя по северному узлу. Итак, переход лунных узлов на новую ось знаков в первую очередь повлияет на обстановку в мире. Это начало новых концепций, новых трендов. Мы почувствуем, что определенные вещи уже становятся неактуальными, и начинается новая тенденция в связи с этим переходом. В первую очередь, восходящий узел в близнецах учит нас тому, что мы должны перейти к практике, мы должны получать новые знания, но эти знания мы сразу же сможем применять на практике. То есть актуальны будут те, Знания, которые дают нам возможность сразу же использовать их. Поэтому какие-то концепции, которые оторваны от жизни, от реальности и которые невозможно применить в повседневной жизни, перестанут быть актуальными. Южный узел Стрельце говорит о том, что тема классического высшего образования тоже на ближайшие 18 месяцев перестанет быть актуальной. И восходящий узел в Близнецах показывает, что очень важно будет обучаться самому. Тема самообразования будет преобладать, и это будет выглядеть более выгодным на фоне того, как будет развиваться ситуация в мире. Знак Стрелец символизирует Учителя, а Близнецы — это вечный ученик. поэтому Узлы учат нас тому, что важно быть учеником в ближайшие 18 месяцев, важно постоянно познавать что-то новое, важно быть любознательным, открытым миру и э, общаться с окружающими людьми. При этом от позиции учителя и человека, который только раздает советы, стоит отойти. Это будет не актуально Восходящий узел в Близнецах показывает, что информация — приобретает новую значимость и новую ценность. Также очень важно будет ощущать свободу передвижения. И это тоже будет как новое золото — иметь возможность сесть в автомобиль, куда-то отправиться в ту точку, которую вам интересно. Поэтому именно вот такие моменты будут ценны и актуальны в ближайшее время. Также «Близнецы» — это знак, который отвечает за общение с ближайшим окружением. И эта тема тоже будет очень важна. Будет важно находиться в хороших отношениях с соседями, а также с теми людьми, с кем мы так или иначе пересекаемся каждый день. И пусть это общение будет неглубоким, но все же оно должно быть неконфликтным. С переходом лунных узлов на… Новую ось очень активно включается воздушная стихия благодаря знаку Близнецы. Как мы знаем, в этом месяце Венера разворачивается в ретроградное движение в этом же знаке, и воздух это стихия, которая во многом противоположна Земли. Если Земля дает желание заземляться, то есть накапливать какие-то ресурсы и основательно скажем, распространять свое влияние на конкретные территории, то воздух не имеет границ. И поэтому он создает новую ценность: это ценность знаний, информации, контактов. И те люди, у кого мало земли в натальной карте и много воздуха, могут почувствовать вот это сильное влияние, и они могут даже начать отказываться от каких-то материальных вещей в пользу свободы и в пользу каких-то новых Знаний и новой информации. Кстати, недавно увидела такую новость, что Илон Маск собирается продавать всю свою недвижимость. И это очень хорошо вписывается именно вот в эту концепцию воздушной стихии и того, что она активно включается в этом месяце. Также очень важно отметить, что лунные узлы будут находиться 18 месяцев на оси мутабельных знаков. Эта ось отвечает за адаптацию, поэтому в первую очередь будет важно адаптироваться к условиям, которые быстро меняются. И в соответствии с этими условиями менять свои стратегии и приоритеты, то есть быстро предполагать приспосабливаться к миру, который тоже меняется очень быстро. Именно благодаря лунным узлам происходят затмения. И сейчас на экране вы увидите точные даты и э, градусы, в которых будут происходить затмения. Обязательно ставьте сейчас на паузу и запоминайте, а также сверяйтесь, э, не произойдут ли эти затмения на какой-то планете в вашей натальной карте. Также обратите особое внимание на те периоды, когда лунные узлы находились на этой же оси — Близнецы-Стрелец. Сейчас вы увидите на экране даты и можете вспомнить, какие события происходили в вашей жизни, а также в жизни ваших близких, родственников в эти периоды, и что в принципе в мире происходило, в эти периоды. Как я уже сказала, узлы — это не планеты, это фиктивные точки, поэтому они создают акцент, они не могут сами по себе формировать события, они создают настроение, и в первую очередь они дают такой эффект восприятия, будто все то, что происходит, имеет отпечаток фатальности и очень большой значимости, будто бы в жизни происходит какой-то поворотный момент, от которого прям зависит вся дальнейшая судьба. Когда Северный узел соединяется с Личными планетами, обычно это создает возможности новые, будто бы открываются какие-то новые двери. Соответственно, Южный узел имеет похожее влияние как Сатурн, он может замораживать, затормаживать какие-то процессы, он может заставлять повторить дважды свои попытки, прежде чем что-либо получится. Но бывает так, что узлы воздействуют наоборот. Это тоже очень информативно. Бывает так, что Северный узел, соединяясь с планетой, дает какие-то потери или мешает реализовать замысел. А Южный узел, соединяясь с планетами, наоборот, открывает новые возможности. Если так происходит в вашей жизни, это очень яркий сигнал. Если по северному узлу происходят потери, это значит, что вы немножко уклонились от своего истинного пути и не выполняете свое предназначение. Нужно что-то скорректировать в вашем поведении. Если же наоборот, по южному узлу вы что-то получаете и... Это для вас хороший период. Тогда знаете, что вы все делаете правильно, и таким образом судьба дает вам награды за хорошее поведение. Если на оси близнецы-стрелец у вас стоят любые планеты, то действие узлов выйдет за пределы этой оси. К примеру, близнецы-стрелец стоят на вашей финансовой оси второй и восьмой дом. Но если у вас стоит планета, которая управляет Десятым домом, то будут затронуты не только финансовые темы, но также и тема вашей карьеры, реализации и новых жизненных целей и приоритетов. Поэтому, конечно, тема узлов достаточно сложна, если ее начать рассматривать очень детально и именно в контексте личных карт. Также обратите внимание на то, что не всегда значимые события происходят именно в связи с затмениями и движением лунных узлов. Есть еще целый ряд влияний и планет, поэтому значимые события не ограничиваются только этим влиянием. Также хочу обратить ваше внимание на то, что раньше восходящий узел был в знаке рак, и мы были очень зависимы от Луны, от ее фаз. И в целом какие-то значимые события происходили вблизи новолуний и полнолуний. И сейчас в связи с тем, что восходящий узел перешел в знак близнецы, тенденции меняются, и мы все становимся зависимы от движения Меркурия. Поэтому фазы ретроградности Меркурия в ближайшие 18 месяцев будут носить очень серьезный характер. И Именно в эти периоды будут происходить важные события. И под конец хочу сказать, что узлы воздействуют не на всех, и затмения воздействуют также не постоянно и не на всех. Есть определенные правила, которые нужно учитывать в этом контексте. Особенно сильно затмения ощущают те, у кого асцендент в знаке рак или Солнцем в знаке рак поскольку эти люди, люди очень привязаны к Луне и ее циклам. а, Как известно, затмение происходит э, в связи с особым движением светил. Итак, первое. Затмение ощущают особенно сильно те, у кого асцендент или Солнце в знаке Рак. Это люди, которые, в принципе, очень чувствительны к влиянию Луны, а в затмении влияние Луны усиливается несколько раз. Второй момент — если человек рожден в день затмения или вблизи затмения, то он будет ощущать, в принципе, затмения. Именно по затмениям в его жизни будут происходить важные события. И здесь даже не столь важно, в каких именно знаках происходят эти затмения. То есть человек, в принципе, чувствителен к этим периодам. И, безусловно, как я уже говорила ранее, Третий пункт — это будет то, что если затмение происходит на какой-то вашей личной планете, то вы будете это затмение ощущать сильно. Именно оно станет катализатором перемен и важных изменений в вашей жизни. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. И будет еще вторая часть, мы проанализируем как… Ось лунных узлов будет влиять на каждый знак зодиака. До скорых новых встреч! Пока-пока!